сегодня мы с вами проведем сегодня мы с вами проведем обучающий семинар по ряду вопросов я их зачитывать не буду вы ознакомливались хочу сказать несколько главных мыслей что мы с октября начинаем обучение и, и будем это делать в год до самой компании уже. Даже в феврале, закончим. Время у нас есть для того, чтобы вот эти все инновации отшлифовать до совершенства. Но я, естественно, как руководитель, хочу сказать о дисциплине в этом вопросе. Значит, мы должны с вами не забывать от того, как мы научим участковой комиссии всем этим зависит и чистота компании, и все остальное не буду из политологического лексикона, все остальное. Поэтому, вот мне Надежда Эдуардовна сказала, что после обучения результатом того, что человек все усвоил, будет э, протокол, и будет заявление, то есть заявление по месту регистрации. Если человек с этим справился, то Надежда Дудовна предлагает считать, что он всему научился. И если он протокол составил без ошибок, там задачи порешал, всему научился. Вот я считаю, что всему научился, это если у горосберкома не будет вопросов к председателям ТИКов, у горосберкома не будет вопросов к кураторам, членом комиссии, куратором этих ТИКов, если у горы Сбергома не будет вопросов к руководителю методического центра, если у горы Сбергома не будет вопросов к руководителю методических кабинетов. То есть председатели ТИКов должны быть уверены, что все люди, которые прошли обучение, они этот материал усвоили, как ученыш. То есть не то, что там решил решила, вышел там протокол без ошибок, это не знание. Знание – это когда в совершенстве все от, от, отшлифовывают. Но, конечно, главный экзамен – это компания, понятно, когда он закончится. Мы будем делать обязательно разбор, обязательно будем делать. И я тут, конечно, Надежда Эдуардовна будет смотреть, кто посещал, кто не посещал, какие были причины, почему не посещал, тот, кто должен был эти все занятия посещать кураторы тоже будут э, видны, где они были, почему их, э, их курируемые тики плохо или там, не очень хорошо справились. Поэтому я хочу сказать о том, что мы все должны помнить о персональной ответственности. Вот всех кого я назвал, включая меня и руководителей Бюджетного, мы за общий результат отвечаем. Каждый уже по направлению за свой чемодан ответственности. Поэтому я, чтобы вы понимали, у нас рабочие совещания. Никаких тут не, я не кошмарю никого и никаких угроз, ничего, мы все взрослые и занимаемся серьезными государственными вопросами. Поэтому мы должны помнить о том, что у каждого свой чемодан ответственности. В разборе полетов мы будем учитывать, что вы все знали о персональной ответственности. Поэтому отнеситесь к обучению очень серьезно. Обучение не для галочки. Не для того, чтобы я посмотрел, все были все, значит все хорошо, протокол вышел, вышел, значит знание получено. Не для этого мы обучаем. И мы это вообще должны делать в межэлекторальный период, все время. Потому что какие-то новации, что-то меняется и так далее, ошибки какие-то там разберемся и прочее. У нас время есть для этого, пять месяцев у нас Поэтому проникнитесь, больше у нас сегодня других более важных дел нет. Вот это мы с вами должны понимать. Ну, собственно, хотелось там на более бодрой ноте передаю Мальсане микрофон. И дальше по порядку. У нас будет перерыв. Ну, дальше Надежда Дарвина по, по ходу работы скажет, как мы организовываемся. Спасибо. Уважаемые коллеги, следующий вопрос. Это организация уничтожения документации, связанной с подготовкой и проведением выборов депутатов. Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва. И я, у вас и в ее раздаточных материалах и имеется решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии, которое состоялось 26 сентября о порядке уничтожения документов с истекшим сроком хранения, связанных с проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва. У вас есть это решение. Это решение принято Санкт-Петербургской избирательной комиссии, повторяюсь, 26 сентября. И на основании этого решения у вас есть возможность организовать уничтожение документов с истекшим сроком хранения связанных с проведением выборов депутатов законодательного собрания неоднократно сосредоточила внимание со истекшим сроком это касается буквально всех тех э, документов, которые э, не попадают в связи с случаях рассмотрения в суде жалоб заявлений на, постав, на постановление решения избирательной комиссии об итогах голосования и по свидетельству э, юридического управления э, обратить внимание нужно на территориальным избирательным комиссиям, следующим на то, чтобы не уничтожить вдруг документы, которые должны в настоящий момент храниться. Это территориальная избирательная комиссия номер 2. Это буквально некоторое время у вас. Территориальная избирательная комиссия 23, территориальная комиссия 29, территориальная комиссия 22, в части участковой избирательной комиссии 383. Все остальные могут благополучно готовиться к уничтожению документов. И мы не случайно вам определили срок до 1 декабря в связи с тем, что мы вместе с вами ожидаем письмо Центральной избирательной комиссии, которое нам определит в том числе или даст отмашку об уничтожении документов, связанных с проведением выборов депутатов Государственной Думы. Поэтому вот этот промежуток времени, который полный октябрь-ноябрь, у нас с вами есть для того, чтобы... Подготовить все документы 1 декабря, э, сдать э, акты э, об уничтожении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. В принципе, здесь ничего не меняется, все точно так же. И напоминаю вам, что вы должны сдать, э, уничтожить опечатанные избирательные бюллетени, списки избирателей все заявления э, наших избирателей, которые у вас имеются. Вопросы есть? Нет. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, значит, мой вопрос о предоставлении сведений об избирательных комиссиях внутри городских муниципальных образований Санкт-Петербурга. В соответствии с положением о взаимодействии с Координационным советом председателей муниципальных образований, 4 раза в год Территориальная избирательная комиссия запрашивает у муниципальных советов сведения о составах КМО, актуальные уточненные сведения. Эту работу мы делаем по состоянию на 1 сентября, 1 декабря, 1 марта, 1 июня. 23 августа этого года Центральная избирательная комиссия приняла постановление номер 98, 841-7 о регламенте использования газвыбора для решения задач, связанных с формированием избирательной комиссии субъектов Российской Федерации, ИКМО, АИК и территориальных избирательных комиссий. В этом документе расширен объем информации, необходимый для ввода в госвыборы, а также жестко регламентированы сроки предоставления этой информации со стороны ИКМО. Значит, по постановлению ЦИК информацию необходимо вводить не только по составу ИКМО, но и по всем кандидатурам, предложенным в эти составы. И, соответственно, как мы понимаем, что у нас НИКМОВ занимается формированием нового состава НИКМОВ, а муниципальные советы, и в постановлении ЦИК это не прописано, да, как, как орган предоставляющий эти сведения. Санкт-Петербургская избирательная комиссия вышла с инициативой к Совету муниципальных образований о заключении нового порядка взаимодействия в новой редакции, где будет прописано дополнительно вот этой объемы информации и также жестко будут регламентированы сроки передачи этой информации. Эту работу мы планируем провести в октябре, ноябре этого года. Кроме того, мы уже столкнулись с такой проблемой, что органы в МВД не предоставляют сведения о проверке кандидатур по составам ЭКО на судимость и на гражданство. Говоря о том, что муниципальные советы не входят в перечень как бы, избирательных комиссий, и Центральная избирательная комиссия с ГУМВД подписывала эти соглашения только с избирательными комиссиями, субъектовых комиссий, да? то есть получается муниципальные советы из этой процедуры выпали и в муниципальные советы приходят отказы по проверке этих кандидатур. Также мы проговорили с, с Федоровичем Беликовым о необходимости заключить с ГУМВД подобное соглашение по аналогии с Центральной избирательной комиссией, чтобы там был определен порядок передачи этой информации в органы ГУМВД, объем этой информации, что там это идет на электронном носителе, а также как бы Прописан порядок э, передачи результатов э, по результату проверки, передачу информации в муниципальный совет. Либо это будет э, почтовая связь, либо это будет э, нарочным э, представителем муниципального совета. То есть эта работа будет сейчас вестись в октябре-ноябре, и мы надеемся, что она закончится уже к концу это, этого года, и будет у нас э, все поставлено на, в, в новые сроки и в новом объеме информации. Значит, на сегодняшний момент, значит, напоминаю, что те альбомы, которые мы подготовили в сентябре, необходимо собрать от муниципальных советов и передать системным администраторам навод в госвыборы выборы до 5 октября. Кроме того, дополнительно к этим альбомам мы сделали таблицы по постановлению ЦИК, расширенную информацию, попробовали собрать. Значит, часть муниципальных советов предоставила эту информацию в полном объеме, а часть эту информацию просто не заполняет. Я вас прошу при обработке этих документов обратить на это внимание, муниципальных советов, что эту информацию все-таки необходимо нам предоставить для ввода в госвыборы вот, в течение октября месяца, да, то есть чтобы они были не пустые, эти таблицы, и попросить, чтобы на каждой этой таблице уполномоченное лицо поставило свою подпись по передаче. Что еще? Значит, это касается предоставления муниципальных э, сведений для... по составам ЭКМО. Э, кроме того, возникла ситуация по э, э, уточнению сведений по помещениям для голосования. В соответствии с письмом ЦИК до 1 октября вы должны были передать системным администраторам сведения, уточненные сведения по помещениям для голосования. Значит, эта информация нужна Центральной избирательной комиссии для подготовки сведений по видеонаблюдению, то есть перечень адресных пространств, которые будут входить, и где будет стоять видеонаблюдение 18 марта 2018 года, им необходимо сделать все технические задания на, как бы, на вот этот объем участковых избирательных комиссий. В данной ситуации необходимо вот у нас заполнил процентов 70, ты сегодня посмотрел по отчетам. Сегодня передать последние данные системщикам, чтобы в понедельник мы уже отписались в Центральную избирательную комиссию по проведению этой работы. Да, по актуальным, по актуальным адресам помещений для голосования. Значит, еще... актуальное это то, где будет размещаться участковая избирательная комиссия в день голосования. Да, да, где будет, потому что они должны понимать, в каком здании будет, какие каналы связи подведены, сколько им потратится времени на протяжку этих каналов связи туда. Значит, если не знают, это получается по постановлению, это исключительная ситуация, которая будет уже регулироваться там перед установкой средств видеонаблюдения. Но это уже исключительная ситуация. Сейчас надо дать максимально актуальную информацию. Значит, еще один вопрос, я уже отвлекусь, Значит, на этой неделе возник, в госвыборах содержится информация по телефонным номерам этих участков избирательных комиссий. Часть телефонных номеров давал комитет по информатизации и связи, потом после выборов он эти номера отдал и, как мне вчера подтвердили, что эти номера на эти участки не вернутся. То есть эти номера уже выданы в другие учреждения. Значит, если, не то что если, надо поднять список тех номеров, которые давала администрация города и в госвыборах сейчас поставить прочерк либо пробел. То есть сейчас пока исключить эту ситуацию, чтобы мы, чтобы люди не звонили. То есть в настоящее время там были даже и мобильные телефоны, этот мобильный телефон отдали чиновнику из Смольного и звонят ему, говорят, дай справку по то, что я был в составе УИКа. Да? То есть эта ситуация сейчас не актуально, поэтому мы будем тогда сейчас, попрошу передать сегодня эти сведения, что в понедельник мы уже в ЦИК отправили пока вот с пустой информацией, потом мы ее поднимем по мере появления. Комитет по информатизации и связи будет эту работу начинать в декабре месяце. Не подтвердили такую информацию. Значит, по литерам тоже еще возникла ситуация, когда у нас в Петербурге появились дома, по кадастровым паспортам дом 26 и литера А. То есть в одной квартире может проживать человек как без литера, так и с литера. Новая регистрация да, произошла по свидетельству о регистрации. Значит, эту информацию мы уже проводили полтора года назад. Начинали, массово идет по всему городу регистрация с литерами. Сейчас еще появилось, помимо литер корпуса, еще и строение. То есть здесь объем информации в адресной части, он постоянно увеличивается. Поэтому пока придерживаемся э, тому порядку, который мы завели полтора, месяца, ой, полтора года назад. Значит, в списках избирателей будет стоять, например, да, я говорю, дом 26, скобка будет написана, 26 литера А, запятая 26 литера Б, 26 литера С, и такое будет наименование. Мы берем это все из паспорта гражданина. И эти литеры должны быть проставлены обязательно с номером, потому что если будет идти в поисковой программе поиск по наименованию дома и литера, они должны быть вместе связаны в одно поле. Поэтому здесь, вот Ольга Дмитриевна, она говорит, что сейчас происходит разделение даже старых домов на литера. И свидетельствах о регистрации появляются новые эти сведения. То есть и в списках избирателей будут эти литеры прописаны, и на избирательных участках тоже надо будет выставлять таблички, но прописывать как наименование дома, так ну, как 26, в скобках 26 литера А, 26 литера Б. Только так мы сможем все это структурировать в базе данных и не потерять этого гражданина. У меня все. Если есть вопросы... Так, если нет вопросов, тогда перейдем к теме наполнения сайтов. Григорий Михайлович, пожалуйста. Здравствуйте. До конца. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Цель моего сегодняшнего выступления дать вам рекомендации по улучшению работы сайтов территориальных избирательных комиссий. В первую очередь для этого я бы выделил основные цели существования ваших сайтов. Итак, я бы выделил четыре основных цели. Итак, первое – это реализация постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии номер 147.8 от 31 мая 2016 года. Как вы понимаете, эта цель такова, что она должна быть выполнена на 100%. Ну и еще три цели я бы выделил следующие. Информирование о деятельности комиссии членов территориальных избирательных комиссий, информирование о деятельности комиссии членов незастоящих участковых избирательных комиссий, информирование о деятельности комиссии избирателей, наблюдателей общественных активистов, повышения правовой культуры избирателей. Как вы понимаете, первая цель, она абсолютно объективная, четко сформулированная и должна исполняться на процентов. Мы провели детальный мониторинг по каждому из 16 пунктов, изложенных в соответствующем постановлении. Сравнивая ситуацию с середины 2016 года и современную ситуацию, надо отметить, что виден существенный прогресс. Если год назад не было ни одной территориальной избирательной комиссии, которая эту информацию абсолютно по всем пунктам, а проблемных пунктов, по которым информации не было практически у всех тиков, было 12, то сейчас. Эту задачу полностью выполнили четыре территориальных избирательных комиссии, я их назову, это первая, восьмая, десятая и четырнадцатая. А проблемных пунктов осталось три. Но тем не менее назвать эту ситуацию совершенной, ну никак нельзя, коллеги. Мы проведем индивидуальную работу с рядом ТИК по той информации, что она еще не замещена, но обозначу самые проблемные пункты, которые есть практически у всех. Соответственно, сведения о полномочиях комиссии, задачах функциях аппарата комиссии, такого отдельного пункта нет у девяти комиссий. Я понимаю, что вы можете считать, что то, что у вас есть некая информация, название комиссии или там, ссылка на некие нормативные акты, это то самое и есть, но тем не менее, в постановлении написано, значит, у вас должен быть отдельный пункт, где написано изложение вот этого этих сведений. Дальше. Фамилия, имя, отчество, должностного лица, к полномочиям которых отнесены организации приема и обеспечения рас... рассмотрения их обращений. Мы прекрасно понимаем, что это все вы, председатели территориальных избирательных комиссий. Но, тем не менее, раз такой пункт есть, это должно быть прямо указано на сайте. Обратите на это внимание. Далее. обзор информации по работе с обращениями граждан. Они не размещены, устарели или размещены в недостаточном объеме 18 комиссий. Как часто такие обзоры создаются, это дело вас, как комиссии. Но Санкт-Петербургская избирательная комиссия делает это раз в полгода. И мне кажется, что вам следует придерживаться той же самой периодичности. То есть это означает, что отчет за первое полугодие 2018 года уже должен быть у всех размещен. Есть еще несколько пожеланий уже выходящих за рамки постановления, а говорящих просто об удобстве пользователей. Большинство комиссий размещают свой состав в виде таблицы с указанием субъектов и движения для каждого членов ТИП. Некоторые этого не делают. Да, формально в постановлении по комиссии есть эти сведения, но удобнее для пользователей, чтобы информация была собрана в одном месте. Также неплохо бы разместить информацию в это никто не делает, но это было бы... Ну, практически никто, да. Но, но это было бы удобно. И вам самим в том числе. Также, если ваш состав менялся или менялся председатель, то есть соответствующие нормативные акты, нужно также разместить на сайте, а не только самый первый нормативный акт, по которому комиссия была сформирована. Сведения о расходах небюджетных средств на 2016 год уже пора размещать. Новости также, коллеги, хотя постановление прямо не прописано, но желательно хотя бы раз в месяц размещать, потому что если это не делается, создается печальное впечатление от деятельности комиссии. Итак, решив задачу реализации буквы нормативного акта, давайте перейдем к следующей цели. Это информирование целевых аудиторий. Понятно, что работу с членами ТИК вы ведете в основном в индивидуальном порядке. Задачи по повышению правовой культуры и информационно деятельности мы с вами разберем на одном из следующих семинаров. Обязательно подготовим тоже соответствующие рекомендации. Сегодня я бы хотел э, сосредоточить ваше внимание на сайте как инструменте взаимодействия с членами нежестоящих участковых избирательных комиссий. Наша задача, чтобы ваши коллеги могли получить на вашем сайте необходимую для них информацию по организационным вопросам, в том числе и связанным с обучением. Разделы информации для УИК и учебно методический центр на сайтах ТИК созданы, но ведутся и своевременно обновляются, они не у всех. А это значит, что как источник информации к вашему сайту УИКи обращаться не будут. Эту ситуацию следует исправить в ближайшее время. Через месяц мы проведем дополнительный мониторинг по этим вопросам. И Соответственно, будем проводить индивидуальную работу. Вы можете размещать ссылки на ресурсы ЦИК, РЦАИД, Санкт-Петербургской издательной комиссии. Но самое важное, следует приучить УИК регулярно пользоваться вашим сайтом. Тогда он станет инструментом для работы, который не отнимает ваше время, а наоборот, его экономит. Мы всегда вам готовы помочь и консультировать вас. Спасибо за внимание, Я готов ответить на вопросы. Коллеги, но по приоритетам все же обучение. Слишком сильно не заорганизовывайтесь, все, что необходимо, публикуйте. Но по приоритету обучение. Григорий Михайлович, не обижается? Ни в, тому... ни в коей мере я просто считаю, что постановление Сатируской предателя комиссии должно быть выполнено. Да. Об этом спора нет. Но по приоритетам обучение. Владимир Николаевич, пожалуйста, поростки. Добрый день, коллеги. Значит, 15 августа мы в ваш адрес отправляли письмо, которое касается порядка применения измененных норм федерального закона об основных гарантиях, федерального закона о выборах президента Российской Федерации в части уточнения перечни и границ уже ранее образованных избирательных участков. Но Первое, на что мы уже обращали внимание, и все уже это знают, то, что ранее участки были образованы сроком на 5 лет, нынче действует действуют бессрочно. Хотелось бы на что обратить внимание, что в прежней редакции а, статьи 19 федерального закона содержалась формулировка о возможности изменения уточнения а, избирательных участков. В ныне действующей а, норме, которая вступает с 1 октября действующего года, формулировка несколько иная. Пункт 2 а, статьи 19 гласит о том, что перечень и границы избирательных участков подлежат уточнению. Что для нас, для нас важно в данной ситуации? Что на момент начала избирательной кампании президента мы будем располагать численностью избирателей по состоянию на 1 июля. Соответственно, как я сослался на статью 19, она содержит федерального закона 67. Она содержит общие основания для уточнения перечня и границ избирательных участков. Статья 25, пункт 1 федерального закона 19 о выборах президента Российской Федерации устанавливает несколько иные сроки. Это не позднее 10 дней с момента опубликования решения о назначении выборов что в сухом остатке для нас по срокам избирательных действий. Для нас остается обстоятельство, что уточнение перечней границ мы осуществляем по численности избирателей на 1 июля 2017 года. Опять же, руководствуясь вышесказанными мной нормами, хотелось бы обратить внимание на что? что нововведение, нового закона о порядке уточнения перечней границы избирательных участков, связанные с уменьшением численности до полутора лет, увеличением численности до трех тысяч и... Тысячи. Прошу прощения, волной в первый раз перед вами выступает. Вот. А, значит, они... А, могут быть приняты не чаще, чем один раз в пять лет. И для нас действующее основание на сегодняшний момент это не подпункты АБВГД пункта 2.1 статьи 19 да, федерального закона, а пункт 2, который говорит, что перечень избирательного участков подлежит точнее только в случае превышения численности свыше трех тысяч, и в случае пересечения границ избирательных округов. Все, Поэтому на этой кампании вот, нам остается, ну, сейчас в работе находится 8 избирательных участков, которые территории, да, где производится уточнение границ. Вот эту работу до начала избирательной кампании необходимо закончить, потому что, как еще раз повторюсь, решение об уточнении принимается э, вне пределов избирательной кампании, и в исключительных случаях не позднее, чем за 70 дней до дня голосования. У меня все. Оснований для изменения распоряжений главы района нет. Соответственно, у меня в апреле 2018 -го года все участки прекратят свое существование. Потому что с юристами администрации я общался, они считают, что нет мировых оснований меняться. Да, с 1 октября вступает новая норма, но она не затрагивает распоряжение органов государственной власти федерации. Потому, потому что в норме говорится о создании участка, и они создаются, и срок не указан. Они уже созданы и созданы на определенный срок. Норма есть, она действует. Каким-либо образом будет вот, изменить? Ну, нет, теоретически, наверное, можно mm -hmm. пойти на какие-то там условия и менять какие-то выводы о том, что да. Но ну, это надо согласовывать, если я уже подозреваю э, с руководством города, потому что кто-то должен дать распоряжение администрациям, что они должны перевести под новое законодательство изменения распоряжения, потому что участок просто изменить распоряжение свое изменить срок, на которое формировали участки, не правовую возможность, на самом деле. Сейчас я, наверное, отвечу. Надеюсь, что я не ошибусь, но мы можем как бы продолжить, что называется, после да, дискуссии. Дело в том, что ну, могу провести, провести аналогию да, по вновь введенному порядку голосования по месту нахождения. Да, когда у нас в субъектах проводились выборы, они не успевали провести в соответствие региональное законодательство и руководствовались нормами прямую федерального закона. Если посмотреть преамбулу к 67-му федеральному закону, то там сказано, что он действует непосредственно, и в случае противоречия регионального законодательства, подзаконных актов федеральному закону, напрямую применяется федеральный закон. Это раз. А во-вторых, все-таки мне кажется, я надеюсь, что я не ошибусь, что и в оводном законе, и в самой формулировке есть такая оговорка о том, что созданные в порядке 157-го избирательные участки считаются действующими, на ну, бессрочно. Надо посмотреть просто и уточнить. Посмотрите, вступление в силу вопроса, то есть, виниться у арминистрации. Еще. Еще вопросы. Спасибо, Валерий Николаевич. Владимир, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги! Мне комиссии поручено представить вам вопросы информационного обеспечения. Но информационное обеспечение выборов это такая обширная тема, что я ограничусь контекстом мне предложено вот, взаимодействие в этом вопросе комиссий и органов местного самоуправления. И в этом плане хотела бы подчеркнуть особенности предстоящей избирательной кампании и дать некие рекомендательные, так сказать, вещи. Но, в частности, я остановлюсь в своем выступлении кратком на вопросах законодательного обеспечения этой темы, на вопросах конкретных обязательств перед избирателями наших доблестных органов избирательной системы. На вопросах компетенции органов государственной власти и местного самоуправления, и разграничения этих понятий, и некоторых рекомендациях, что же для этого я бы рекомендовала сделать территориальным избирательным комиссиям. Ибо ваши границы территорий, численность населения, они сопоставимы с крупными даже городами России. Поэтому вам предстоит, может быть, несколько по-другому организовать информационное обеспечение, может быть, на другом организационном уровне. А почему, я так полагаю, это необходимо? Потому что мы вновь и вновь первыми из всех органов несем, ну, наверное, такую моральную ответственность, при том, что действует норма, что выборы свободны. принципы избирательного права один из восьми основных. Но мы все-таки с вами отвечаем за активность, за электоральную активность избирателей, а в этом вопросе их информированность, их приглашение своевременно, разъяснительная деятельность, ну, неоценимую роль играют. Наверное, не надо для этого и социологов запускать, поле, как говорят наши технологии. Итак, 20 статья, пункт 16 нашего основного закона об основных гарантиях, 67-го ФЗ. Содержит общую позицию, которая определяет полномочия и статус госорганов и органов местного самоуправления в контексте их участия в избирательном процессе. Четко сказано, что указанные органы и их должностные лица обязаны оказывать содействие, есть такой императив, влагу оказывать содействие в реализации полномочий избирательных комиссий. Это даже в одном из принципов избирательного права, возьму, э, зафиксировано, по, по крайней мере, в науке. В этой статье представление помещений, в том числе архивов, охрана предоставляемых помещений, транспортные средства, средства связи и техническое оборудование. На этом я особо останавливаться с точки зрения участия местного самоуправления в этом не буду, потому что в городе сложилась практика, по которой основную на себя функцию исполнения этой нормы несет все-таки городская исполнительная власть в лице районных администраций. Но, тем не менее, практика есть, когда местное самоуправление представляет и помещение, может быть, временное, может быть, но для нужд комиссии. И должны это делать, обязаны, без всяких оплат, в том числе и все остальное. Теперь обратимся к статье 45 того же нашего закона, 7 главы информирования избирателей, где все четко обозначено. Кто осуществляет информирование избирателей? Органы госвласти, органы местного самоуправления, СМИ, физические и юридические лица в установленном порядке. Органы местного самоуправления и государственные власти не вправе информировать избирателей по двум позициям о кандидатах и о партиях. Не то, что там агитировать, а информировать избирателей. С официальной информацией о кандидатах. Вот это очень часто норма у нас подвергается, так сказать. Не для, для тех, кто не понимает закон, вот таким трансформациям не нужно. Законом предписано, что содержание информационного материала, в том числе там СМИ, должно быть объективным. Три позиции. Объективность, достоверность и ненарушение равенства. Кто за это отвечает? По большому счету, избирательная комиссия территориальная, избирательная комиссия субъектовая, как с точки зрения соблюдения избирательного законодательства и нарушения, или нарушения избирательных прав граждан. Но для того, чтобы это было четко, значит, нужна системная работа, системная взаимосвязь по содержанию. Хотя федеральная избирательная кампания, которая нам предстоит выборы президента, она в своих основных параметрах по информационным материалам, по значит, плакатам. Она будет, мы не являемся комиссией организующей и проводящей. Она будет прислана из ЦИК. Но мы будем все это делать на территории. Поэтому нужно за этим тоже смотреть. Теперь обратимся к закону третьему. Я только три закона беру, а не беру по сравнению с ЦИК, который есть по этому поводу, решение комиссии и так далее. 46-я статья закона федерального о выборах президента Говорит о том, что информирование избирателей осуществляет, она повторяет. Органы госвласти, органы местного самоуправления теперь вписываются. Избирательные комиссии, конкретно как субъект указывается. Органы, осуществляющие выпуск СМИ, были в прежнем законе и есть. Дальше идет новая редакция сетевых изданий. Это есть и как субъект информирования избирателей, физические и юридические лица. И вот это увеличение субъектов, круга на вас налагает ответственность. И за ними надо смотреть с точки зрения соблюдения норм. И снова говорится о том, в, этом же, в этой же 46-й, что не вправе информировать два субъекта, госвласть и МСУ о кандидатах и о партиях. И таким образом, все вопросы, которые касаются обязательств комиссии и касается информирования избирателей. Это первое. О подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации. Это значит ваша постоянная системная информация, решения, принимаемые в этом вопросе, приглашение. Это информация о проведении выборов. Место там срок, порядок совершения избирательных действий. Вторая позиция. Срок и порядок совершения избирательных действий. Третья позиция о политических партиях и выдвинувших кандидатов, это ваша, и о кандидатах избирательной комиссии от своего имени. Другое дело, где размещаете. И еще есть такая позиция о группах избирателей. Я так понимаю, что это речь идет о самовыдвиженцах, и о их группах также нужно информировать. Кроме того, необходимо размещать, в том числе уже начиная с начала избирательной кампании, и даже до законодательства о выборах президента. Вот эти все позиции, их. 6 это те крупные направления информирования избирателей, которые в вашей компетенции находятся. Что, на мой взгляд, необходимо сделать в работе с местным самоуправлением? Ну, во-первых, ее надо облечь в систему, во-вторых, необходимо какие-то принять документы и распределить в вашей комиссии. Пусть она немногочисленная, 8 человек, но людей, которые ближе, там, скажем, к работе со СМИ, к редактированию, посмотрите сами по составу. И обязательно кого то из руководства, мне кажется, нужно закрепить ответственным. Я не, не считаю как бы, совсем уж большим подвигом, но считаю это целесообразным. По образу и подобию, как делаем мы, в каждом тике сделать программу собственную программу информационно-разъяснительной деятельности вашей комиссии в период выборов. И в ней отдельный блок о механизме взаимодействиям с СУД. Почему он нужен? Потому что вы уже сейчас должны подумать с ними вместе. Во-первых, об адресной программе размещения на территории муниципальных образований уличных информационных стендов. И можно специальным решением оговорить, приложить к нему эту программу, выбить ее из муниципала в эту программу. Мало того, здесь обязательно нужен человек, отвечающий от вас и от них. За пополнение, за то, что снимали, чтобы снимали испорченные плакаты, вешали новые, чтобы это было свежо, актуально и нормально. Любой человек, выйдя из дому, идя по дороге, так, размышляя о выборах, подошел и прочитал. В будущем я понимаю, что это февраль. И тем не менее, можно это сделать на стационарных и так далее, других уличных установках. Далее, заявка на численность. Предоставление вам объявлений о выборах. Мы обычно с вами исходим из того, что мы заказали. А потом говорим, ну дайте нам, сколько вам нужно. Но мне кажется, что сегодня нужно посмотреть. Места массового посещения и учреждения. Это ближе к ним, муниципалам. Они знают, сколько нужно и каких вот этих плакатов, как, скажем, в негосударственных формах собственности. Если в поликлинике мы в райздрав отдадим, они развесят то здесь мы не всех охватим без них. Нужна заявка и тоже адресная программа. В решении нужно, я уже сказала, определить лицо конкретное за это размещение. Отдельно, мне кажется, необходимо закрепить человека, который отвечает вести ваш за взаимодействие с муниципальными СМИ. Я вам для примера скажу, у нас была такая социология, у нас газеты городского уровня выходили по 40 тысяч экземпляров в тираж. Когда мы почитали совокупный тираж муниципальных газет для населения города, у нас такой газеты нет и быть не может. Он был тогда уже полтора миллиона экземпляров ежемесячно. Значит, но они все разные. И муниципальные образования в этом вопросе разные. Кто-то это делает системно, постоянно, кто-то перед тем, как вот ЭКМО собрать, раз, и газетку издали. Так вот, Знаем мы эту контору, да? Значит, надо сегодня выбить график выхода на первый весь квартал, начиная с декабря, и газеты, и добиться, чтобы она была системной. Хотя бы на этот период, ребята, сказать надо. Надо обязательно, чтобы выходила СМИ. Значит, в нем публикация шла. Вот этих материалах, о которых я сказала, законодательство там о выборах, порядок голосования. Значит, период избирательной кампании поручить решение вопроса размещения вот этой, этой информации. Еще и на сайтах, о которых говорил Григорий. На официальных сайтах ОМСУ. И что актуально уже сейчас? Вам будут об этом говорить отдельно. Это новела нашего законодательства, как юристы говорят, новелла, да, разъяснение и информация о порядке голосования, что называется безоткрепительных, если просто сказать, по месту нахождения. Потому что э, тут нужно разъяснение. Вот я предвижу, к сожалению, может быть, другие не предвидят, тогда будет хорошо, что это будет основное обращение с жалобами на то, что мы не сработали, честно. Если мы сейчас не развернем эту деятельность, пошаговые, можно даже сделать такую дорожную карту избирателя, который хочет проголосовать, но не живет по месту регистрации как это сделать через один МФЦ, как это сделать, ну, расскажут вам эту тему, как это сделать через портал, даже я это не знаю, хотя я уже компьютер почти овладела. Вот, понимаете, вот это все обязательно. А если еще в небольших муниципалитетах, я не берусь наши э, спальные районы сумасшедшие, но у вас есть сведения о людях таких заранее, ну, давайте будировать общественную, пусть муниципалы, общественные организации просят работать с такими людьми, работать на дому. И с тем, чтобы опять же у нас на дому были заявления, но их не было сумасшедшее количество, которое мы физически не освоим в этот день замечательный 18 марта. Вот это вот информационно-разъяснительное деятельность через газеты, сайты, объявления должны быть. Я не беру объявления на парадных и объявления, которые жилищники на себя берут. Я думаю, что где-то муниципалы участвуют в этом, где-то нет, но с них это спрашивать не их предмет, жилищный фонд, до парадного и вокруг дома территория, их, а дальше нет. Вот мне кажется, что вот эти вопросы и ваши усилия позволят, наверное, как-то по-другому нашему городу представить себя 18 марта 2017 года, потому что то, что у нас было в прежние годы, я вам скажу, 2066,5, и 4, 57 и 5, явка избирателей, 8, 68 и 3, 12, 62 и 2, мы были ниже России, к сожалению. Из общего количества районов, только 8 районов превысили общегородской показатель, в 10 районах. Это было ниже среднегородской цифры. Вот по итогам 2012 года. Значит, я к чему это говорю? Не к тому, что у нас будут такие тенденции рвать жилы, и особенно, особенно, когда это совсем поздно делается, а к тому, что у нас есть перспективы для развития этой темы, позитивного развития, и не суматошного, а спокойного и системного. И как вариант я призываю потому что очень хорошо знаю и люблю эту систему, я призываю взаимодействовать с системой местного самоуправления. Я все. Спасибо большое. Вопросы есть? Вопросы? Нет? Нет. Значит, 10 сентября, когда выборы проходили в других регионах, наши коллеги выезжали, чтобы посмотреть на практике как работают вот эти новации? Ну, про Куракот мы знаем, да, Дмитрий Валерьевич. Про Куракот мы знаем, про местонахождение мы, мы еще не пробовали, но поэтому поехали к коллегам. Вот Дмитрий Валерьевич обобщенно и схематично расскажет, что мы увидели. И нас, это, и, надо, и нас это вдохновляет, потому что если другие регионы это сделали без ошибок, то мы это с вами должны сделать лучше, и у нас все для этого есть. Пожалуйста. Доброе утро. Вот как сказал Виктор Николаевич, мы с коллегами посетили два региона, это Карелия и Новгородская область, посмотрели, как проводятся выборы. Региональные выборы, это было очень интересно, особенно в связи с тем, что там как раз применялись те новшества, которые сейчас фигурируют и в федеральном избирательном законодательстве. Насколько я понимаю, что прокатывалось в основном, но что говорить о QR-кодах, это понятно, это техническая процедура. И несмотря на то, что они много говорят, она важна, она позволяет, конечно же, минимизировать возможные нарушения, которые у нас. Какой, где порой случается на избирательных участках в ночь подсчета голосов Это все прекрасно, но здесь как раз ничего сложного нет Если человек научен, я думаю, что все мы научим нашего участковые избирательной комиссии То здесь никаких проблем не будет, как их в целом не возникло и 10 сентября Другое интересное новшество, касаемое предоставления избирателям возможности голосовать по месту нахождения это очень интересно, вся эта идея, на мой взгляд, связана с тем, с целью повысить явку избирателей в день голосования. Мне кажется, цель здесь одна, предоставить каждому избирателю максимально возможное удобство в плане того, где ему и как голосовать на выборах. На мой взгляд, я могу говорить здесь о Карелии. Эта идея сработала не совсем хорошо, поскольку по республике обратились с заявлениями, проголосовали по месту нахождения всего лишь примерно полпроцента избирателей. Это немного. Разные цифры фигурируют и числа, но я слышал, что в Петербурге примерно треть избирателей живет не по месту регистрации. Наверное, в этом зале сейчас найдется тоже достаточно много людей, кто живет не по прописке. Да? Это как раз те потенциальные избиратели, которые, которые на выборах президента могут прийти и проголосовать по месту фактического нахождения. И вот наша задача как раз в свете того, что мы видели в регионах, не наша, конечно же, наша общая задача вместе с органами государственной власти, органами местного самоуправления, как раз донести до каждого избирателя, Порядок реализации и условия реализации вот этого права голосования по месту нахождения. Поскольку если человек там, зарегистрирован в Колпино, живет на Петроградской стороне, как правило, в Колпино на голосование не ездит. Но если мы дадим четкие разъяснения, как делать, и сами отработаем эту ситуацию э, как положено, если каждый избиратель без всяких очередей сможет пойти и проголосовать по месту нахождения, то тогда, соответственно, и уровень, и процент участия избирателей, на выборах в том числе президента, повысится. Что касается Карелии, там, конечно же, основной, основную работу выполнили МФЦ. Если вот мы сейчас только учимся, пытаемся там заполнять вот эти заявления, как-то их обрабатывать, да, обучаем этики, то... В Карелии очень четко сработали МФЦ, для них никаких сложностей вообще не возникло. Они привыкли обрабатывать подобные документы, и поэтому они сказали, что самая легкая программа, с которой вот мы работаем вообще вот с, с гражданами, не со избирателями, это как раз порядок заполнения заявления о предоставлении возможности проголосовать по месту нахождения. Никаких сложностей. Если мы здесь с МФЦ договоримся, то я думаю, что процент проголосовавших по заявлению будет гораздо выше но что еще можно сказать о региональных выборах конечно все наверное обратили внимание кто за ними следил это не очень высокая явка избирателей. то есть в той же Карелии это менее 30% это очень мало учитывая то что у них проходили выборы главы но есть и минусы мы все понимаем а мы наших наблюдателей обучаем Приближай. Нет, наблюдатели нас обучают, на самом деле. Здесь у нас процесс двусторонний. Я считаю, что наблюдатели очень здорово наши, нам помогают. Поскольку у нас глаз замылен, где-то мы что-то пропустили, нам подскажут и покажут. Ну и, наверное, ничего плохого я не вижу в том, что у нас наблюдателей иногда даже больше, чем требуется на участке. Это мобилизует и дисциплинирует, в том числе и нашего чистовой избирательной комиссии. А задача перед всеми нами стоит ведь одна: провести предстоящие президентские выборы абсолютно законно, абсолютно прозрачно и открыто. Вот там, где нет наблюдателей, конечно, возникают соблазны у некоторых неразивых участников избирательного Собрать процесса. Технологию. Да, запараллелить, что-нибудь такое придумать. Но сейчас. Я вас уверяю, что никто из вас такие задачи ставить перед собой не должен, не имеет права и не нужно этого делать. Проведем выборы так, как положено, в соответствии с законом. Всех тех, кто пытается что-то нарушить, будем хватать за руку и вести в околоток, чтобы наказывали. Спасибо. Когда за руку не успеем, это сделаем после разбора боли. И тогда уже за другие места хватает. Я вот вам, кстати, скажу, что у нас после выборов 45 заявителей запросили видеоматериалы. И запросили с 98% участков. 1794 было под камерами, 98% было запрошено 45 заявителями. И неоднократно, по 2-3 по раза были запросы, то есть мы процентов 196 выдали. И один только тик, у которого не запрашивали видеонаблюдения, это закипной. Кстати, хочу сказать, например, что на всю Карелию только на 24 участках были камеры видеонаблюдения. Только на 24 участках. Не надо им завидовать. Не надо. Я а вижу по глазам. сколько всего это порядка шестисот тысяч избирателей 300 а давайте тысяч я, я договорю эту тему, а потом на вопрос вопросы ответим да, да. да, вопрос от Дмитрия Валерьевича ну ну, давай. Не, не, уходи, не, не уходи не уходи не, не <свят> Игорь Николаевич, я хотел бы сейчас несколько случить проблему может быть она на данный момент существует она как бы связана с подачей заявлений в ФПЦ то есть я был сам свидетелем в Новгородской области что количество заявление не, так, не такое большое подавалось через МПЦ. Сейчас, на данный момент, существует проблема в Санкт-Петербурге, это можно на портале даже посмотреть, по большое количество жалоб, что люди ожидают очень долго приема документов в МПЦ. Если мы сейчас будем массово людей призывать к тому, чтобы они пользовались этим ресурсом да, и подавали заявление в МПЦ, то мы можем получить обратный ответ, потому что я не буду называть НПЦ. я знаю, что время ожидания лучше, очереди сейчас скажу, самое, бывает и по два часа. То есть наш избиратель, который ждет да, он может и не ждать двух часов, да, то есть сразу уйдет. Поэтому такая просьба может быть через МФЦ. Через МФЦ. Отвечу, отвечу сразу, да, не дожидаясь формулировки вопроса. Значит, включите в рабочую группу. Загипнова. Мы встречаемся с МФЦ, мы проводим совещание, значит, мы где-то, наверное, на следующей неделе ждем приглашения от МФЦ, мы уже на практике этот вопрос посмотрим. значит Мы представляем, что это будут задействованы все окна, плюс портал, кто-то из дома это может сделать и так далее. Я не вижу здесь, что в марте хотя там какой то процесс надежды совпадает с, э, в марте школы школы, школы да есть, есть такой момент мы его обсуждали я не думаю что будут очереди мы придумаем что -то. мы придумаем очереди. очередьи будут в последние дни Дополни, да. нам главное обеспечить так чтобы пошли сразу как положено вот. Сейчас поясню. Вчера было совещание Центральной избирательной комиссии ⁇ Круглый стол ⁇ и Калининград докладывал свою практику по работе с МФЦ. Значит, МФЦ может поставить в приоритет получение заявления по месту нахождения, и человек получает и этот талончик, и может сдать сведения, ну, запросить какие-то дополнительные сведения. То есть они ставили в приоритеты, время ожидания это 5-10 минут было максимально. То есть как, как мы настроим МФЦ? Хочешь слову определить ребенка за полный заявление? Мы когда МФЦ, в МФЦ, поедем там, на следующей неделе или через неделю, мы ряд тиков пригласим, чтобы. Ну если будет возможность всех пригласим, то, кто бы И все это отшибует. Вот ты и будешь первый. Я когда ошибка, потому что по 13-му тоже есть видео. Нет, По, по всему округу Коздумовскому, по 25-му 25, есть, а по 13. Коллеги, но ну, выборы в, Новго в Новгородской области были. Мы были в день голосования. До этого была команда Надежда за закипной, которую изучали как раз работу МФЦ в Новгороде. Мы уже были в день голосования с Ларисой Владимировной Ющенко. И что мы хотим отметить? Выборы в Новгородской области это был праздник 8.00. На всех избирательных участках выборы начались с гимна Российской Федерации. И то, что все избирательные участки были оборудованы компьютерами, маленькими многофункциональными где можно и копию сделать, и про компьютер. И все те участковые комиссии, которые мы посетили, они, мы уточняли у них, как вообще проходило обучение, как вы вообще вот с, новыми, с данными навылами обращаетесь. И, в общем-то, Председатели участковых комиссии говорили о том, что ну, первый раз, может, что-то было непонятно. Пошли изучили, второй раз обучили. Какие-то вопросы остались, на третий раз у нас уже никаких вопросов не было. Поэтому вывод, какой мы сделали, чем мы больше будем тренировать, чем мы больше будем обучать, наших просто членов участковой комиссии, председателей участковой комиссии, наши новеллы по работе с заявлениями, они будут все понятны и, и прозрачны. Они, по, они превратятся, понятно, что какие-то будут нюансы, будут вопросы, жизнь, она не стоит на месте. Постоянно мы знаем, что в день голосования ну, такие вопросы задаются, а как это, а как то, и готовых рецептов нету на данные ответы, но чем больше мы различные ситуации проиграем на нашем, на нашем обучении, тем больше и доступнее будет понятно. Но в самой Новгородской области более 500 тысяч избирателей значит, подали заявление три тысячи... Сейчас скажу, даже записала четко. три тысячи шесть. В самом городе Новгород в многофункциональном центре было подано всего 24 заявления. То есть и 14 заявлений специальных. Поэтому, конечно, это не показать нам Новгород, но тем не менее поглядели, как отработали. И точно так же, как и в Карелии, было на 12 участках видеонаблюдения, и был один наблюдатель, который также ну, сидел, работал, наблюдал, но понятно, что такого, то, что у нас на избирательных участках такое вот в других субъектах Российской Федерации нет. Поэтому предлагаю. Наблюдатели Петербурга организовать, наблюдатели Новго Новгорода. Мы там, есть, мы там были. Были, да. Но тем не менее, ну, в Второй Росу мы поехали. Там было немножечко пошустрее, поактивно со стороны политической партии Яблоко. А, вот. а в самом Новгороде был действительно праздник. Поэтому я предлагаю на выборах президента нам тоже организовать праздник. Чего еще, Лариса По плану у нас перерыв. Отделяемся на две группы. В этом помещении остаются председатели а, ТИКов, либо заместители, если председатели отсутствуют по важительным причинам. И к, вам, к нам присоединяются системные администраторы. У нас будут рабочие вопросы, а, обсудим. А основная часть именно для секретарей а, избирательных комиссий на первом этаже а, Марин Санна а, будет... А, Большое выступление. Денис Казенко к нам присоединится на предмет порядка и культуры, как говорит Варен Сан, составление протокола об итогах голосования нежестоящими избирательными комиссиями.